Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ. В данном ролике мы поговорим про официальный пост, который сделали разработчики, который нас всех порадовал. И также мы поговорим про дату обновления. Ролик обещает быть интересным, и поэтому я попрошу лайк авансом. Приступаем после крутейшей рекомендации. А прежде чем начать, рекомендую тебя подписаться на канал Никита Дейсер. На данном канале ты найдешь ролики на крутейшие темы, к примеру, секретный код для получения новой карты, секретная схема за предателя и как получить секретный цвет вамонкас. Подобные ролики ты найдешь на канале Никита Дейсер. Не забудь подписаться и будь аккуратен, а то залипнешь. Разработчики подарили нам пишу для размышлений. Данная пища является пост. Вернулся из отпуска. Электронная почта будет переполнена, список задач будет длинным. Давайте возьмем компонент. Это значит то, что разработчики уже вернулись с отпуска. И значит то, что работа над игре 8 обновлением идет полным ходом. Разработчики вышли в отпуск еще в прошлом году. Да, разработчики, походу, не работали над игрой еще с прошлого года. И да, шутки про прошлый год еще актуальны. Очень важно то, что все таски... Новая карта и все новые скины, они уже готовы и даже эксплуатировались, но только на Nintendo Switch. И ты сейчас видишь реплей, на который человек играет на новой карте. Данный реплей взят у американского ютубера, который записывал ролик на Nintendo Switch. Однако разработчики спустя неделю 2 удалили данную карту из сбоя, который случился на Airship. Получается то, что для выпуска карты нужно пофиксить только баг, который случился на карте Airship. Однако карту удалили более двух недель назад, что сподвигает на мысль того, что над карты уже работали. Также разработчикам нужно доработать новый античит. Да, в игру будет добавлен античит, который будет полностью все читы банить. А читы это зло. Так когда же выйдет обновление в игре Among Us? Здесь все очень просто я думаю то, что обновление выйдет 8 января, так как все уже готово и остается лишь немного доработать и загрузить. Также обновление должно выйти 8 января, потому что 8 января это пятница, а в пятницу, как известно, выходят все обновления во всех играх. Ну а если разработчики не успеют к восьмому числу, то тогда обновление перенесется на следующую пятницу. Следующая пятница — это 15 января. Про 15 января я тоже все рассказывал. А на этом ролик подходит к концу. Каков итог ролика? Обновление должно выйти 8-15 января. Это максимально логично, и мы все ждем обновления. В общем, а ты был на канале ЧЕОК ТВ. Ставь лайк, подписывайся на канал, если ты не подписан, потому что на канале выходит много крутых роликов. И также отправляй ролик другу, чтобы он тоже знал, когда обновление. Всем удачи, всем пока.